Уважаемые зрители, добрый вечер. Сегодняшний выпуск программы «Студия 7» переносится на следующую неделю. До свидания. О -о Слушай, Я же говорил, ты... вот так будет, не надо было переносить, нужно mm oh. сегодня uh, выпуск не будет переноситься. Да. Yeah. Yeah. Да, не будет переноситься. Да, Согласна, но только не думайте, это решение мы приняли не под влиянием толпы, криков и угроз. Мне конечно, вроде успокоиться можно считать. Добрый вечер, в эфире студия 7. с вами, как прежде, Нурлан Арбаев, Алтын Камчиф и Айгуль Курманова. Слушайте, крики. Все, все. Дорогие друзья, в эфире студия 7. Добрый вечер. чем правда чуть меньше чем ложь студия 7 добрый вечер и мы начинаем вот как-то в тему я нашел демотиватор суды в кыргызстане Посмотрите. Так. Mm. Ну, я тебе на это так скажу у нас на самом деле копия покороче и что у нас там по новостям не что новость такая ребят целая неделя прошла со времен нашей последней съемки я так соскучилась мы так тебе сразу поверили вот у ну меня ладно. какая новость. Давай. В Бишкеке пройдет первый открытый фестиваль гриля среди кафе и ресторанов. Ну, наконец-то. А то вся страна проголодалась уже. Вот Это Фестиваль. фестиваль. Прям на куры что? пройдут значит парадом по площади с транспарантами. Будут слышны крики в поддержку пернатых. Да. Это вот куриное а? шествие, что ли? Да, бывает? некоторые из них лавашом так завернутся, такие по 300 сон себя будут продавать. Фу, продажные куры. Так на фестивале можно будет попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам разных стран мира, mm -hmm. посмотреть кулинарный мастер-класс известных шеф-поваров, посетить выставку специализированного кухонного оборудования, mm -hmm. стать участником интересных состязаний и музыкальной шоу-программы. Короче, они просто хотят отжарить их все. Кстати, вот именно по этой причине в Москве отменили гриль-парад. Да-да-да. Раз мы заговорили о еде, у меня вот есть еще новость. На Иссыкуле начали производить вяленое мясо. Uh -huh. Об этом сообщил ассистент проекта «Одно село, один продукт» Шакирулу Эмиль. Uh -huh. Причем производить это мясо они начали не специально, можно даже сказать случайно. You know, знаешь, как было на самом деле? В течение месяца они продают это мясо как свежее. Так? Так. Никто не купил, бац, начинает производить вяленое мясо и продавать его. Слыша такое мясо, я продолжаю пользуется особой популярностью, uh -huh. поскольку оно полезно для здоровья, считается диетическим и легко усваивается. Продолжает все тот же Шамиль Улу Эмиль. Uh -huh. Uh -huh. Не только как ценный ролик, мех, да? но и три, <свят> то и четыре диета усваивают в А вот и новость, вытекающая из двух предыдущих. В Кыргызстане число недоедающих сократилось с 15 до 6%. Ура, контроля твоей. за ними нет. <свят> <свят> Вот у меня, например, в детстве, мне меня мама следила за этим. Не доедаешь? Она говорит, тогда я у тебя куклы заберу вуду. Странно ну, у тебя детство, у было, да, детство было Вот это чудеса телевидения Называется да. Рассказали про еду и сразу количество голодающих да? сократилось Теперь бы найти новости про квартиры Про дорогие машины Про дорогих собачьих в конце концов Точно. А? Или например про пышные усы а Пышные детство? усы. Мне бы подошли так. бы пышные усы Ну да, а да. в Буденный Ладно, давайте следующую новость Прочитаем из разряда 26 новых кадиллаков 26 новых Кадиллаков XTS, общей стоимости более 52 миллионов сомов, прибыли в гараж Кыргызского правительства. Власти утверждают, что это подарок от Китая. Пользователи интернета сомневаются в его целесообразности. Вот, да. китайцы прям расщедрились. А? а я в этом, знаете, сто процентов какой-то подвох чувствую. 100%. Да, конечно. Правительство да. в этом тоже убедилось. Как? На таможню приехали машины, mm -hmm. и они читают вместо «кадилак» – «гатилак». Это как «адибаста»? Да, да. Ну, здесь, кстати, продолжение есть. Это машины представительского класса. Они предназначены для встречи гостей. Сказал Мелис Эрджигитов. Сразу намекает. Но мы в гости приедем, на нормальных машинах нас встречайте. Да. А мне кажется, они нелегально приезжают, их на границе пропускают, открываешь багажник, а там 2-3 семьи уже. Да, еще ага. соседями. Ну, подождите, 26 кадиллаков, это значит, что соседями, семьями, да, целое нелегальное село нам переехала. А вот я думаю, почему этот грант выдали именно кадиллаками? Можно же другими полезными вещами выдать, там, я не знаю... Деньги, учебники, ну в конце концов овощи, хрен там. Или редька. Или речка. А да. <смех> хрен редьки не слаще, как говорится, <смех> <смех> <смех> да. Почему да те же самые спандеры. Но ты знаешь, нет, я все-таки уверен, что когда правительство узнало о таком по подарке, оно возмутилось. Нет, говорит, не надо. Да, это примерно вот так выглядит. <смех> Может быть, вы нам скорыми машинами дадите. <смех> <смех> а? Или э, там учебниками. А китайцы, китайцы в ответ. А как же кадилаки? Может, все-таки кадилаками? Нет, кадиллаки не надо. То есть, точно так и было, да? Не, ну, кстати, у нас теперь есть 26 Кадиллаков на сумму более 100 миллионов сомов, вот я mm -hmm. посчитала, да, сейчас? Так получается, если у нас они есть, то чего-то у нас нет, потому что когда что-то приходит... Что-то уходит. Что-то уходит. Mm -hmm. Всегда же так. Да. да. А вот у меня другая новость. Новость так. из другого источника. Напомним, что в Кыргызстан 15 июня на грантовой основе из Китая прибыло 46 автомашин марки Кадиллак XTS. 46, 46. а где еще 20? Так, ну вот еще mm -hmm. недельку подождем mm -hmm. И вообще услышите новость из Китая Мол, вот вам два жигуля а, а, Правительство Китая подарило правительству Кыргызстана Два красных жигуленка Новость из рубрики От тебе брат стосом. Поставь, пожалуйста, песню Мы с тобой в одном вальсе кружимся Давай с тобой подружимся переначал такая. Кыргыз-патент Кыргызские исполнители выступают на корпоративах за 300 долларов это бьет по их самолюбию. Они на самом деле не для этого учились в консерватории. Вот это я поддерживаю. Ну да, да. Вот это я поддерживаю. Давно пора поднять ставки. Кстати, пользуясь случаем, Алтын Камчи, в той свадьбы, юбилей, тушо той, что угодно. дорого. Недорого. Недорого. Нет, а ведь это правда. Вот бывает стою на мероприятии, смотрю, подъезжает такой наш кыргызский исполнитель на своем новеньком Лексусе. Подъезжает такой. Грустный. Грустные глаза смотрят на меня, прям чувствуется, как вот этот новый Лексус прям бьет по его самолюду, аж прям самооценка занижена. Не смог купить друг этот Кадиллак. Гадиллак. <гадилак> Я продолжу. По словам начальника юридического отдела Кыргызпатента Нурджамал Ильясовой, ну? зарубежный бизнес не опускается до этого. Но ну, я думаю, что каждый начальник юридического отдела Кыргызпатента просто должен быть в курсе зарубежного бизнеса. Иначе собеседование не пройдет. А, здесь, а почему Кыргызпатент этим заинтересовался? Вот, вот именно. Я продолжу. Uh -huh. Надо за это платить достаточно много. Угу. Наши отечественные исполнители вынуждены опускаться до этого, сказала она. Мне такое ощущение, что она сама собирается скоро стать певицей. А может быть у меня родственники какие-то из, которые мало зарабатывают, и она вот собирается их пристроить и уже заранее да, готовит почву. Да, да. Вот меня тоже иногда просят провести там свадьбу за, за какие-то 700 долларов. Прям вынуждают, я да. Вынуждают, я не хочу, но меня вот так просят. Вот, значит, вынужден согласиться. Вынужден согласиться. Да, как мои пышные усы. Ой, вот ты заладился своими усами. Реклама.